Слова великих, каким бы ни было твое крутое кунфу, всегда найдется тот, чье кунг круче. Та-дам! Ну что ж, всем добра, ура, игра! Приветствует вас, друзья! С вами вновь Олег. Он же Scratch продолжает проходить игрушечку Сифу, где нам предстоит с помощью своих умений и способностей прокладывать себе дорогу через бескрайнюю толпу каких-то наемных убийц, тем самым отстоять честь нашего учителя, которого убили прямо у нас а, на глазах. Мы продолжаем ровно с того момента, где мы остановились в прошлый а, раз. Наш персонаж, значит, пробивается потихонечку, и мы идем а, дальше. Но кто же выступит против? нас на этот раз. Нужно быть очень внимательным и осторожным. Ох, ничего себе, какой массивный персонаж. Жаль, но придется выпотрошить тебя. Так, ну что ж, давай посмотрим, сможем мы, мы ему сейчас противостоять или же нет. Как нас учили уворачиваться. Подсечка! Тихо! Уклонение. Спейсбар на С. Оп, вон оно как, да. Ну давай, будем знать. Оп, тихо-тихо. У него удар это очень сильные. Я думаю, мы с этим дяденькой справимся, но надо быть очень аккуратным. Оп! Да, конечно же он очень мощный Наш возраст уже 27 лет Массивный, реально он массивный Очень массивный, очень серьезный персонаж Да ну-ка давай попробуем вот так вот Вырубили, отлично Минус одна жизнь, минус одну жизнь мы скостили Ох, Какая темная комната, я ничего не вижу Может быть свет какой-то включить Ага, вот сюда нам надо Надо бы срочно использовать возможность любую абсолютно... Оп, здорово Быстренько мы его вырубаем, застали чувака врасплох Сейчас будет небольшая стычка Как же вас здесь много, да с кого мы начнем? Можно здесь краситься? Нет, здесь Здесь игра, ребят, не о том Здесь краситься у нас нельзя Здесь нужно просто-напросто врываться Ты меня не видишь? Оп! Ну-ка давай мы с тобой сейчас... Оп-оп, тихо-тихо Подожди, подожди Ох, и сзади, сзади, не надо подпускать сзади Давай, отходим Аккуратненько, да, аккуратненько Уворачиваемся Не так-то просто, на самом деле, увернуться, как бы хотелось Тихо-тихо-тихо, отлично. Ой-ой-ой, как больно, да? Ой-ой-ой, нельзя себя, ни в коем случае нельзя давать себя окружить, иначе будет очень-очень печально. Ну, давайте еще раз попробуем. 29 лет нашему персонажу, охренеть просто. Так, ну что, продолжаем, дайте мне бутылку какую-нибудь. Так, давай-ка, отдыхай. У тебя труба, говоришь, есть, да? Может быть, ты мне ее Даша? а? Хорошо, хорошо, хорошо, труба у меня появилась, отлично Так, есть такое дело, второй Что, тебе тоже дать, да? Отлично, нет, с трубой, конечно, гораздо веселее, чем без нее Еще один парень с трубой Тихо, подожди, оп, отлично, х Хорошо, главное не успевать, главное не успевать, говорю, главное успевать раздавать вообще всем Налево и направо, подожди, ой, как больно, а Вот этого парня с трубой надо вырубить Подбираем трубу и начинаем вот Ой-ой-ой-ой-ой, как же больно-то, а Хорош. Вроде столько денег кругом, да, но, скорее всего, это какие то фальшивые деньги, которые нам нафиг не нужны. Ну что ж, проходим дальше. С трубой гораздо веселее. Так, хорош блуждать, а! Бывает у меня такое, что замешкаюсь и непонятно куда иду. Так, здесь на ну, что такое? А, ребятки! Кто из вас на меня? Давай подходи по одному. Так, так, так, кстати, если у меня были твои ключи, все было бы намного проще. Ты какой-то крутой, я так понимаю, персонаж. Смотри-ка на него, а! Ты посмотри на Сзади, сзади, сзади обходят, Сзади нельзя Давай, чтобы сзади вошли. Оп. Тихо, тихо. Ой-ой-ой-ой-ой. ой, ой, ой, ой, ой, ой тих, тих, Пропускаю я. Нельзя пропускать, ни в коем случае. На-ка. Минус одна жизнь. Вот сейчас только что мы нашли персонажи, которые нам скостил одну жизнь. Они, кстати говоря, не всегда. Не всегда, знаешь... Привязываться. Еще одну жизнь с кастилю. Офигеть, нормально. Связку ключей мы добыли. Благодаря этим ключам перемещаться по складу будет намного, намного проще. Так, отлично. Тут можно подбирать также вот такие вот какие-то непонятные. То ли это реликвии, то ли что ли, которые нам дают возможность что-то открыть. Мощная подсечка. Блин, надо учиться подсечку делать. Оп. Хаш. Вот она, ребят, подсечка у нас. вот Вы сейчас сами видели. Так, это удар трубой. Вот так вот делается подсечка, но не всегда у меня получается ее сделать, а оказывается нужно Будем тренироваться, ну что ж, будем вместе по мере прохождения мы а, тренироваться Так, кто здесь? Никого Вот тут, я так понимаю, нужны ключи Остальные ворота открываем, проходим дальше в следующую локу Мы немножко ближе уже к нашему первому боссу, я так понимаю Сейчас у нас на очереди так называемый ботаник, который, помните, у нас в первой части видео Нас с тобой прирезал мы восстановились, воскресились благодаря нашему амулету, который у нас сейчас находится в инвентаре. Как его посмотреть? Ума не приложу. Персонаж настройки. Ага, вот он наш персонаж, наш парень. Красавчик просто, но уже старее, до 29 лет нам уже. да. Я пришел, похоже, на какой-то, блин, фармацевтический склад. Тут делают какую-то нелегальную продукцию. Смотри, что творят, а, эти парни и девчули. Ну что ж, пойдем проверим их. Пойдем им скажем, что так делать нехорошо. Ну, или вежливо попросим, чтобы нам рассказали. О, здравствуйте. Ну, что ты можешь сделать? Давай попробуем на ну, тебе подсечку сделать. Или подожди, ну-ка. Как можно парировать удары? Подожди, подожди, как-то можно же... Тихо, тихо, мне уже один раз ударили? Ага, понятно. Так, подсечка. Не получается. А, а, а где подсечка моя? Подсечка! Вот она. Подсечка, кстати говоря, не сработала. Не сработала подсечка. Я пытаюсь сделать как бы... А Немножко потренироваться на этом персонаже, но у меня не получается ничего, ничего, и мне немножко наваляли. Ладно, это у нас обычное явление, здесь постоянно будут нам отвешивать люлей. Так, ну что ж, приближаемся к более серьезной локации. Ой-ой-ой-ой, тихо-тихо, ох ты, ох ты, ох ты, ох ты, полетай-ка, присредоточьтесь, сколько народу срочно! Пошла жара! А как здесь, интересно, выйти из фокуса и начать мутузить, а, не, например, убежать куда-то подальше? Вот, например, сейчас вот я пытался отойти куда-нибудь подальше, но не получилось. Вот сзади, сзади, сзади, срочно! Сзади еще с дубинкой. Офигеть, концентрация должна быть на максимуме. Тихо, тихо, тихо! Оп, оп, оп, как жестко-то с дубинкой! Полегче, чувачок! Еще одна дубинка, и мне вырубают просто голову мою. Снесли. Давай попробуем еще разочек. Поднимаемся, погнали 30 лет, друзья, стареем мы, 30 лет Чем меня так зажали-то? Конечно, хочу еще Конечно, я хочу еще, черт возьми А погнали, давай, давай, давай Концентрация сзади, сзади Блок, хоп Сработал блок у нас Тихо, бери дубинку, бери дубинку Ай-яй-яй, побежали дальше Побежали, будем сейчас их раскидывать по одному Используем окружение Тихо-тихо-тихо Ну вот это как сейчас произошло, подожди Почему я не отбиваю? Никакие удары я не парирую. Так, отлично. Не получилось. Смотри, бывает такое, что я вроде пытаюсь, но не получается, друзья. Очень-очень сильно не хватает мне концентрации. Мы, конечно же, пользуемся нашим амулетом. Да мы стареем просто на глазах. Так, ладно, берем дубинку. Все, хватит уже. Все, поехали. Давай, потанцуем. Давай, давай, давай, давай. Подходи по одному, давай. Но. серьезно, удар. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Все, все, пошла жара. На-на-на. Оп-оп. Еще один. Лежать, лежать. Отлично. Ты тоже, ты тоже с палочкой, смотрю, да? Ты крутой. Оп. хо ты видел, да, что можно здесь сделать, а? Так, добивание. Мы такое обучали, практиковали, практиковали на обучении. Я помню, есть такое дело. Так, скостили мы немножко палочку. Пока мы брали палочку, нас вырубили еще раз. Да что ж такое-то, а? Достаточно неплохо, не просто здесь, да, все это дело. Оп. Ха, ха ха вот это было классно. Вот это мне понравилось, да. Ты видел, как я его подсек? Главное вовремя сделать подсечку. Хоп! Хоп! Чего? Трава шевелится в бочке? Что это за баги такие странные? Алло, это что такое? Смотри, трава шевелится в бочке. Да, что-что, это я не ожидал увидеть. Так, ну что, давай посмотрим, что у нас здесь имеется такое. Мы нашли какую-то зацепочку. Э, лиловый цветок. Да, это тот самый наркотик, который здесь и производят в каких-то невероятных масштабах. Я так понимаю, смотри, какие команды здесь работают, да. Ну что ж, мы пойдем дальше, посмотрим. Что нас... Ох, еще один здоровяк, а! Так, босс говорит, никого не впускать. Блин, это будет жестко. Ну что ж, так, а, меня ждут с дороги. Так, меня ждут, давай ответим. Он меня ждет. Мне так не кажется, его только платный тип навещает. А, Янь? Слушай, я не знаю, как давно ты видел Фахара в последний раз, но он просто с катушек съехал. Да ну, ты не пройдешь. Оп, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, я драться с тобой не хочу. Ой-ой-ой-ой, тихо-тихо, жердяй, успокойся, ну-ка иди-ка отсюда. Я с тобой по-хорошему хотел, а ты не захотел по-хорошему. Ну, так получается, что -то я могу сказать-то, а? Ага, Фахара он защищает. Ты тоже Фахара защищаешь, ну иди сюда. ай ой иди... тихо тихо-тихо-тихо-тихо, разошелся он. Фахара они все защищают, блин, я вам так позащищаю сейчас. Слушай, я думал, я буду гораздо потнее здесь работать, да, с этим жердяем. Оказывается, здесь даже такого массивного врага можно вырубить Если все хорошо сделать, максимально быстро Допустим, допустим, чувачок, допустим Не ожидал, сам не думал, что так просто будет Ну что ж, а мы идем дальше, нам нужен фахар Где же этот прыщилыга? Смотри, у нас заросли сгущаются Понимаю, когда у нас совсем все зарастет зеленью Нам появится этот самый прыщилыга фахар Ну что, а мы идем дальше Здесь пока, пока что пусто, и я думаю, что неспроста Не может быть так просто все так, ключ-карта а, от комнаты в убежище. Хорошо. Допустим, вот она ключ-карта от какого-то убежища. Ну, допустим, посмотрим, для чего она нам пригодится. Для какой еще комнаты это ключ-карта у нас? Проходим дальше. Ага, дверь в отдельную комнату. А, ага, не получается. Подожди, а если как ключ-карту использовать? Мне кажется, он бы автоматически ее использовал. Эту ключ-карту. Поэтому проходим через другое какое-то место, например, вот сюда. О, какая открытая площадочка. Вот здесь-то как раз-таки, я так понимаю, и будет у нас какой-нибудь, наверное, босс. Ага! Внизпроста нам показывают эту демочку. Похоже, мы нашли этого ботаника безумного. Смотри, как он легко и просто выращивает здесь свои огурцы. Ты же огурцы тут выращиваешь? Нет, он выращивает здесь наркотики, друзья. Вот тот самый фахар, да, который с ножичком у нас ходит, который нас прирезал. Он нас сразу же заметил. И он уже пытается на нас. Ой-ой-ой, ты посмотри, что творится. Фахар, успокойся, родной. Ну ты что ж, что ты творишь-то? А? Подожди, подожди, подожди. Успокойся, чувачок. Я же не хотел. Тихо-тихо-тихо. Ой-ой-ой-ой-ой, тихо. Оп-оп, тихо, тихо, тихо. Ой, он меня, он забрал, у меня все. Тихо-тихо, оп, оп, тихо. Бери, бери палочку. Надо было взять, палочку срочно. Ой, ушел, он ушел. Ладно, берем палочку. Давай, давай, родной, давай, родной, фахарчик. Тихо, тихо, тихо. А ну-ка иди сюда. Палочки, ты мои отведаешь, нет? Блин, подсечку я хочу на нем использовать. Получилось, нет, полу... да получилось же! Получилось у меня подсечку ему. Сдел... Оп, оп, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Фахар, фахар, фахар, тихо, тихо, хорош. уху ух, ху ух, ух, ху ху какой дерзкий фахарчик у нас-то, а. Ой-ой-ой-ой. Осторожнее, осторожней. Концентрацию не теряем. Где-то тут еще, по-любому, должны быть какие-то предметы. Так, ладно, входим в бой. Ой-ой-ой, какая была жесткая подсечка-то, однако. Ладно. Так, давай еще раз потанцуем с тобой. Оп. Ага, ага, ага, началось, началось. Так, давай, давай, давай, давай, давай, нарабатывай. Нарабатывай подсечку. Используем подсечечку. ё ё ой тут лучше уклониться. Тут лучше, наверное, подсечку. Вот я сейчас не вовремя подсечку сделал. Оп-оп-оп. Тихо-тихо-тихо-тихо. Не сильными ударами, а Аре... Какой он резкий, ты, смотри, а. Тихо-тихо-тихо. Не получается, у меня ему подсечку сделать. Я вроде бы пытаюсь. Какой жесткий типок. Я думаю, что я здесь до старости точно, блин, с ним сейчас. Буду играть. Так, ладненько. 35 лет мой возраст. Неплохо, да, для первого раза. Но я думаю, что не очень-то хорошо. Так, давай, родной. Давай, начнем. Ой-ой-ой-ой. Неужели мы... У нас что-то получилось сделать. Да. Мы вроде бы как пробили, но не совсем. Он скидывает себя тряпки. Да. И достает, наконец-таки, свой ножик. Ботаник, походу, разозлился, да. И здесь у нас выросли джунгли вокруг. Офигеть, просто. Чё творится? Куда я попал? Алло. Да, сейчас, походу, будет жестко. Ну ладно, давай попробуем. Сейчас, да, мы играем на его поле, на поле первого босса. Все-таки мы до него добрались. Ну что ж, давай, будем действовать. Надеюсь, вот он отсюда сейчас вылетит. Так, блокируем, блокируем. Тихо ты, тихо, тихо, ой-ой-ой, он еще с ножом. Тихо, тихо, ай-яй-яй-яй. -ай -ай -ай -ай. Под Подсечку-то тоже, ой, подсечка сейчас была. Ах ты, ой, как больно. Тихо, тихо, тихо. Блин, не получается. У него, кстати говоря, получается очень хорошо. У меня же не очень хорошо. Тихо, тихо. ай я яй все удары пропускают. Ну что ж, давай сконцентрируемся как следует. Попробуем, концентрируемся. Да, наконец-то получилось его подсечь. Что-то выросло у нас тут. Тихо, тихо. Блин, хотел вернуться, но не получилось. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! А? ой йо, йо, йо, йо, йо, йо, йо, йо. тихо тихо Оп. Да как вот от этих ударов увернуться? Как от, от его суперских ударов-то увернуться? Ты смотри, что творится, а! Блин, я его когда-нибудь одолею, но <laughs> не в этой жизни, видимо, да? Сколько лет еще пройдет? Я не знаю. 40, друзья, нам теперь уже 40 лет. Ладно, Фахарчик, давай мы еще с тобой попробуем. Ты смотри, мой персонаж уже оброс! Он просто оброс! Оп! Нифига себе, как он издалека может наносить удар это! У меня вообще какая-то простая техника! Вообще ни о чем, давай мы будем бегать сейчас с тобой. Опа! И все равно он достает нас, а? Как от него вернуться, от его суперских ударов? Мне кажется, меня этому учили, но я, видимо, плохо слушал. Да, не получается, ни хрена не получается. Ладно. Блин, это жесть какая-то просто, а, жесть! Еще 4 года мы на, на этом боссе оставим. 44 так быстро прибавляется! Капец. Чем чаще мы умираем, тем больше нам лет прибавляется. Можем же мы блокировать, да? Мы можем блокировать. Тихо. Хоп. Блин, не, не могу никак понять, как его блокируют этот удар. Так, есть. Подсечку вроде я сделал. Ох. Блин, все. Тихо-тихо-тихо. Блок-блок-блок. Стараюсь я вроде в блок уходить. Не получается. Да, жесткий на самом деле босс. Как бы там кто-нибудь что не говорил, но... А, а, а, а. Вроде бы, да все равно пробивает за раз такая, пробивает он нас. Подсечку не могу сделать вообще никак. Не могу подсечь. Вот он, он, кстати, хорошо очень может. Есть, есть, есть, есть. Неужели я ему пробила? Неужели я пробил этому типу? Я целых 8 лет готовился к этому моменту и... Я так понимаю, мы решили все-таки правосудие, да, мы справились с первым боссом. Но это, конечно, было потно, друзья. Если учитывать тот момент, что я вообще никак не готовился, то есть это практически нон-стопное видео после первого, я потерял, как видишь, больше половины а, своих жизней, только лишь пройдя первого босса. Да-да-да, причем я сейчас воюю практически без какой-то а, вразумительной тактики. По принципу тыкаю на, на все подряд кнопки, да, более-менее удобные мне. И тем не менее... Просираю. Тут, друзья, нужна тактика определенно. да, нужно понимать, что ты э, делаешь, да, в этой игрушке под названием э, Сифу. Ну что ж, первого босса мы одолели, да, вздохнули, и, конечно же, э, пойдем сейчас дорогой ярости, мы ко второму боссу. Я надеюсь, у нас хотя бы приблизиться к нему получится, я не знаю, друзья, посмотрим в, в наших следующих, конечно же, э, видосах. Ну что ж, вот такая у нас сегодня получилась динамическая яркая боевочка. Что, зритель, ты думаешь по поводу игрушечки Сифу? Пиши, пожалуйста, в комментариях свое мнение, как вообще ты, до куда дошел, какого босса смотришь смог одолеть. Лично у меня пока что получилось только а, первого. продолжая играть только в самые крутые топовые игры. Приятного тебе геймплея. Еще обязательно увидимся и услышимся. Продолжение, конечно же, следует!